Понял, что милиционер не настоящий. Его выдавали слишком холеная внешность и манера. При этом уже милиционер отлично разбирался в бухгалтерии и знал пикантные подробности его бизнеса. Был в курсе того, как цеховик экономит на аренде и даже где тут покупает ткань по дешевке. Так у следователей родилась первая версия. Нанял бы... Похоже на то. Ну, поехали. Ага, води, води, ага! Как мой упали Я, Я думаю, получше. А, да, да, да, да, да, да. а, нет, нет, да, нет, да, да. А, нет, нет, нет, нет, нет, нет, давай, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Эй, Дургмановича, без сознания будет? Как ты думаешь? Здорово. Да. Ну, Николаевич звонит, да, очевидно. Хорошо, хорошо. Вот, разнарядка из ГБДД. По их словам, никаких бойцов там не было. Экипаж в ваш район не посылался. Далеко. Машин мало, нерентабельно, говорят. И потом наш король, я знаю, разных грешков хватает, но разбой не по их чести. Чего соседи? До соседнего района, Матвей, верст 300, не да. доедут точно. А, там своих медвежьих углов хватает. Похоже на Липово, только где форму взяли. Все сотрудники на виду, да и я знаю всех. А машину где достали? А вот машину достать точно невозможно. Всего семь экипажей. Все были на выездах. Вот адреса, фамилии сотрудников, номера экипажей за последний месяц. Кто, где, когда ни одна машина даже близко не была к вашей дороге. Можно? Знал, что ты попросишь. Забирай. Это копия. Только смысла нет. Не наше ну, я же видел сотрудников с оружием в форме на служебном автомобиле. С заляпанными грязью номерами? Кого искать? Преступников искать, майор. Вот, ты пока и ищи, Матвей. Ты ж бывший. А -а, а, а мне на службу пора. Совещание у меня. Говорите, твой начнется, раз его я расспросил. А если не очнется? Создаешь немец, воен. Если партия войны сегодня голосов, то блядь, через неделю война начнется. Ага, что... а? а? а, а угу. полезнее? Согласен. мужская рука, а он проявил гамильдянца. Отфей, mm? я хотела тебе сказать, mm? ты гостишь был, да? Mm -hmm. А что в районе полиции? Ничего. На списке, да? Экипаж, кто где и когда дежурил. Там за температурой вот 120 градусов нагревается когда там шоу работает. Что без 6. А, как? Ну вот, одной машины не хватает. Вот она, я Семь. Делала бы лучше. Надо, чтобы у них машина простаивала. Как она ее сломалась или Поломалась. А чё, чё думаешь? Она Она не ремонтируется. Ремонтируется. Все патрульные машины ремонтируются специализированным сервисом. Угу, угу. Осталось узнать его адрес? Матвей, ты куда? Че? Ночь на дворе. Что, дядя Паша? Угу. Утром вот сказал, что поедет в центр, у него какие-то расположения. Вот так, вот так, она пора спать. It says, Балансированного комплекса витаминов и минералов Супр-1 помогает пробуждать внутри вас вашу естественную энергию день за днем. Милый вечер в стиле. И когда у других день уже закончен, ваш день активно продолжается. супр Энергия вашей жизни. Барьер. Сегодня интровизируем. Просто вообще Никто не любит, когда женщины много болтают. Вообще-то не здесь главное. Орбит. Удивенно скажи прощай. остаткам передачи. Пока мы вставки. Выводите. Для свежего дыхания и чистоты двух ешь ты зоне Орбита. Как далеко зашел прогресс. Что такое теперь горе луковое? Это когда твои луки меньше 5 мегапикселей. Новая Nokia Lumia 735 с мощной фронтальной камерой. отношения? Свою девушку чаще лайкаешь, чем целуешь? Купите любую Nokia Lumia в салонах МТС и получили в подарок до полугода интернета и общения стариком Smart. МТС, на шаг впереди. Я жизнь, я исполню три твоих желания. Хочу, чтобы прошла изжога раз, бой, два и тяжесть в желудке три. такое? Гастал а может. Гастал помогает быстро избавиться от изжоги, боли и тяжести в желудке. Тройное действие Гастала. Мое тело совершенно. Мои движения быстры. И я отлично вижу в темноте. Расслабься и получая удовольствие. Со мной в безопасности твоя идеальная массда 6 северное сияние. Уже с бикссиологами фарме. Антош. Антошка, вставай. Антон. Ну вставай, уже пора, слышишь? Понял. Где, Дмитрий? Я с вами. Вдруг вам помощь понадобится. Вот. Я и пистолет взял. Какая помощь? Какой пистолет? Ты так понимаешь, что мать сейчас там с ума сойдет. Ох, все, я попал. Она не заметила. Я мишку вместо себя положил. Какого Мишку? Лучшего. мать. Так, ну решение мне делать теперь с тобой, а? Значит так. Садись в мотоцикл, никуда не вылезай. Понял меня? Я подумала на твоем предложении. Марки остались еще. Башка-то ищи, забил, сгоняй. У тебя же вчера еще много было. Вчера это вчера. Сегодня это уже сегодня. На, только сам иди. Просто, вот тогда я все на тебя смотрю, понял? Форма твоего бродельника. Дачка тоже его. Да пошел ты. Слушай, а может мне проще тебя пристрелить? А? КРФ, придумываемое убийство от 6 до 15, И лишение свободы. Как вам? А это ты. Самый умный. Надо было тебя еще тогда на дороге дробнуть. Чистосердечное признание может простить пару лет, ребят. Не забывайте об этом. Что да пошел ты? И никто же не найдет. Да на будь будет время уже. Нет. День два, поищу до да перестану. А потом все. Когда тебе молить. Да, да я все молитвы сладко забыл уже. Я все вам подробно расскажу. Да, Клак? Я не хотел. Я не давал. Сервиг, Хобушек, примите этих. А там разберемся. Здесь. Я сейчас с утра по телефону в вашем голосе оптимизма не очень ловил. Хотя за адрес спасибо. Ну, Но... пошли поводить надо было. Да. Ну, поверяйте. Забыл тебе сказать, кстати. Будет здоров. Да, ты тоже. Слышно что слышно что-нибудь да все нормально она заслезала к нему проведала вручиха ей сказала что до свадьбы заживет А мы неплохо станет поохотить. похотились. Путю к тебе, руку пожмет за то, что ты брательника на путь исправления поставил. Слышь ты, ты можешь помолчать, а? У тебя вообще когда-нибудь рот закрывается все хотел. Сюди еще распугал. И вообще, здесь место странное нехорошее. Здесь просто на дух обидает. Лес как лес. Что вас мы, Чем ты не пугаешь духом, а? Какой лесной дух, успокойся! Да ты не понимаешь. Ты знаешь, какие тут истории творят? Какие истории? Истории. ты знаешь, сколько лесников из леса не пришло. Тут люди такое рассказывают. Такое говорят. Кто говорит? Брешут все. Смотри, похож. Слышь, Кому что-то. Веска упала! <связь> Эй! Совсем <связь> а? Кто здесь? Это я. А ко мне, дядюр, только ты по а Антоха заходите. Антоха бесшумно передвигается, как я учил, будет без стука так планывается. Говори, что хорошего. Все вот, эти Охотники рисковым палец. Один рука значков. Второй гринка. Утюхнувшие. нам все тут проще будет, одним меньше. Говорят, дух лесной их украл. Какой дух? Лесной. Здесь такое место плохое, в тайге, у чертого камня. Кто-то даже, не ходя боялся. Говорят, будто бы за ними наблюдает все время кто-то. Пощущему велению, по моему хотению, охотники, да нет. Ой, сказки, все это дерево. Сказки, не сказки. А Рома пошел-то. Рома, Рома. Как бы там тортила? Рома, Рома. В общем, да, нахуй Жанну, кто-то да не сажал, а деньги? того что вы здесь собрались следствие не пойдет быстрее прошу вас разойдитесь мы делаем все что можем Снимаем все. Отпаси, а, стой, а, а, а! Он укрепляет полосы от корней и эффективно снижает. на самом деле. Что-то ты меня не убедил!